Дед, как понять, что молодость прошла? Ну, смотришь, идет такая, с фигурой, без одышки, за поясницу не держится. И не к тебе, мимо идет. Все, понимаешь, прошла. Смотришь на следующую молодость? Ага, тоже с фигурой, без отдышки. Не, дед, я другом. Ну вот как ты понял, что ты уже не молод? Как, как? Когда все пошло по-другому. Встал ночью, я весь пописать. При этом хрустнул коленями так, что перепугал спящих соседей. Сходил в туалет, да так и не уснул до утра. В общем, если ваш сосед за стеной перестал шуметь, дамой ночью, перейдя на коленный хруст, пора ему Чисто по-человечески, а пенсию выплачивать.